Джейкоб! Джейкоб, мыть! Джейкоб, просыпайся уже, хорошая. Джейкоб, проснись. Хорош, тебе спать, давай вставай уже. Что тебе? Ночи не хватило, что ли? И так уснуть ни хрена не могу. Ты... Чувак, что было? Я сам понять не могу. Может быть... Говорю, я тебя ложись на диван, чё лежал на полу -то? Я вообще не помню, Холодный. что произошло. Чувак, сколько времени? А, 6 утра. Чё, 6 утра? Угу. А, окей. Стоп, где мы? Ну, как я понял, мы в доме, прикинь. А, чувак, точно 6 утра угу. или нет? Да, да, точно 6 утра, да. Чёрт, я что-то чё произошло ночью, но что-то я не помню. Как я уснул, ты? Чего? Чувак... Я не знаю, я э, видел, ты стоял такой, потом короче резко упал, я не знаю, тем боксом. Я тебя будил, будил. А ты не просыпался, думаю, ну не знаю, может утомился. Погоди. Ау. Вчера же ночью эта хрень творилась, я только что вспомнил. Да, да, да. Вот поэтому я ночью-то и не спал. Чувак, оно прекратилось нет. со временем или нет? Знаешь, когда эти звуки, они постоянные, ты уже ничего ничего не слышишь. У меня просто уши забились, я ничего не слышал. Чувак, я нет, нет, это какая-то хрень, надо... Пошли на станцию обратно. Пойдем надо на станцию обратно. Бы... Хр... Так, эм, Это что? Не знаю. Опа, О, это вот потолок ввалился, не? Ну. Да и что та такого ниш... тут? Ну, под, всего лишь потолок, что там может быть. Ну, слушай. Я, конечно, не знаю, но. Может, О, да ладно, ты хочешь туда полезть, чувак... Стоп! Блин, М -м. я все вспомнил. М -м. Вчера же эта херня творилась, смотри. О. <Н zarale> <Да>. Ой, <свеченно> блин, Бр. смотри, Ай -з -з -з это же этот чертов дом, давай. мы в него зашли, и там вот, давай домой зайдем, О, окей, ладно, я тебя понял, давай тогда попробуем а -а -а. сюда залезть, чувак, я не понимаю, что тут происходит, какие-то там голо... были наши голоса, ты понимаешь, <свеч bags> а, ну тебе, я конечно знаю, же, что. насрать, конечно, я думал, что у меня это у одного, потому что я столько вина хребнул. Окей. тут довольно-таки высоко. Я, ты вроде весишь поменьше, чем я. Это я его 80 килограмм вешу. Ну, давай. Да. Давай все, давай без Смотри, сейчас я давай. немного подпрыгну, а ты ага. все ноги мои возьмешь. Готов меня подкидывать? Давай. давай. Раз, два, три. Стой, пусти, отпусти, отпусти, отпусти ноги. Отпустим. Отпустил. Погоди. Лиз. Давай. Лезь, лезь. А, давай. Все. А, ну чё там? Чувак, тут... Чёрдак. Так, подожди. Мама меня учила высоко прыгать. Отойди. Стоп, давай, Помни, я, тебе уйди, давай я тебе руку там, Давай. Готов? Давай. давай. Раз. Два. Два. Три. Давай. три. Давай, давай, <свист> давай. Давай. Давай, давай, От давай. давай, давай, Подтягивайся. Отходи, отходи, отходи. Давай. Я залезу. Окей. <свистит> Ой, надо худеть, короче. <связываем> ничего, вылечи-то <связываем> много. Стой, дай фонарик еще. А Урубай. -а -а. Господи. Смотри. Это что такое? Смотри. Кевин. Да я, я вижу, вижу, вижу, Джей. Винтовка! Ого. Слушай, это а игрушечная, что ли? Ты, ты че она настоящая, видишь? <связываем> Все, <связываем> давай ничего не будем трогать, просто посмотрим, что тут да как. Смотри, mm -hmm. тут какие-то топоры, охотничий нож, стоп, фонарик тут... не трать, давай я включу, стоп, давай, опа, Одна сам включи, эээ, да, Артсуш, в чувак, мы здесь не за этим, Надо. Ну, да, это понимаешь. вообще не наш дом, Че тут, смотри, видимо тут кто-то реально спал, подожди, чего, да, показалось, да я думал там, да, ну, неважно, смотри, неважно. тут реально кто-то жил, по-моему, Стоп, вот, тут еще одна книга такая, которую а, а, а. мы видели, тетрадка. Давай, а, давай почитай что-то. Давай, отойди. У меня лучше получается читать, чем у тебя. Нет, давай в этот раз я почитаю, потому что я знаю, как ты читаешь, нихрена не понятно. А, э, читай. Так, что тут у нас? Дневник. Отлично. Теперь буду разговаривать с бумажками. Видимо, у него тульпа какая-то или типа того, не знаю. Читай давай уже. Поговорить-то мне теперь больше не с кем. С бумажкой так я... с бумажкой. Ну, это текст такой, я в а аутист -а. не превратился. Все, вот думал, ты прехоши. Надеюсь, что хоть кто-то прочитает этот чертов дневник. Хорошо. Представлю, что этот дневник взял в руки человек, а не эти конченые мрази. Стоп. Какие мрази? Ты слышал? Угу. Он сказал типа, надеюсь, что в руки взял дневник человек, а не эти конченые мрази. С mm, то да. есть, что было вчера, это не... Ну, походу... Нет. Все-таки это okay, не ладно, ладно, я дальше читаю. Ну что же. Как ты мог заметить, читатель, то людей здесь нету. Я видел только, как они все уходили. Куда и зачем, я не знаю. Говорили только, что они голодны, а от обычной еды их выворачивают неизнанно. Это что за хрень? Uh... В смысле, это обычный еды, их выворачивают не знаю. Ладно, дальше считаем. Я предлагал им от фруктов до консервов. В итоге ни к чему это не привело. Странно все это. Они и сами не знали, что хотят есть. Короче, в итоге они ушли. Все до одного. Остался я тут походу один. Хрен пойми, что происходит, но по ночам вообще... Так, тут страница порвана. Но по ночам вообще не ходи. Ночью сиди дома. Не подавай признаков жизни, веди себя тихо, занавесь все шторы в доме, в окно вообще не смотри по ночам. А если кто-то будет стучать в дверь, не открывай, а если будет звать, тем более. А... Кевин, ты, ты придурок. Чувак, ну это же не пранк никакой, это же... К... Чувак, ты понимаешь, что тут реально хрень какая-то творится? Да. А, да. Господи, <связывая> Кевин. Ты... ну... Блин, я Слушай, не знаю, что, что творится. Что было ночью этой? Что за... П Почему я слышал голоса? Это... Это обосраться, как страшно. <связывая> а, твою мать, Кевин, Кевин, ну зачем? Нет, вот лучше бы я тут один был. Нет, ты, ты пришел еще, вот, тоже захотел поездить. Ой, блин, ну нет. К... Ты понимаешь, что тут хрень творится? А ты тут рыгаешь, пердишь и бухаешь. Чувак, это, ну, это не круто. Слушай, ну мне кажется, это лучше, чем ты будешь просто так вот на него ходить. Зачем грустить? Ладно, да, я согласен, грустить незачем, но... Чувак, тут какая-то хрень творится. Тут на... тетрадки, где написано, что... черт, по ночам не ходи, там... В окна не смотри у них а -а -а! Я не знаю. Это какая-то хрень. Ты правда так думаешь? Чувак, это обо... обосраться. Ты, ты слышал, что было этой ночью? Какая-то мразь. Ну, Ре... да. Мы зашли на тот сраный чердак. Ты... Бле. Ну, это... Мы слышали, слышали. Поставил. Помнишь, когда Может, мы только так? пришли, ночевали в магазине, мы слышали какую-то хрень со стороны леса. Да, да. Потом мне присоединилась какая-то хрень. Точно такое же, что повторилось у нас в этом доме. Это какая ты какая-то херня. Знаю, я слышал это. твой голос. Я слышал свой голос. Они были искажены. Знаешь, как будто их пытались пародировать, что ли, или типа того. Я не знаю, Кевин, это, это ад! Это просто ад. За что? Почему наш сраный поезд уехал? Да потому что ты, блядь, захотел попить. Не Ладно. Попить, а Раз мы уже здесь, то. Черт, надо что-то делать, потому что я не знаю. Чувак, нам надо возвращаться к станции, понимаешь? Mm, да. Черт, это может быть. Может звучать как-то нелепо, но, чувак. Я не хочу встречаться с этой хренью, которую мы слышали ночью. Лучше, лучше надо взять ружье. Ну, бери. Окей, я давай мечтаю. я его возьму, хорошо. Я просто не умел стрелять вообще никогда, поэтому. Джей, о, я о, думаю, что. Просто... Чувак, оно настоящее. Да. О, да. Поищи где-нибудь патроны, может быть, где-нибудь есть. Так, здесь нет. О, так, я хочет... думаю, нам надо взять этот нож, потому что... Не знаю, мало ли что, чувак. О, что Патроны. Патроны? Угу. Настоящие? Ну-ка, покажи. Подожди, я соберу их, тут они все-таки раскиваны. И... Кевин, и... я думаю, ты возьмешь топор, а я возьму нож. Так как у меня уже есть винтовка, а тебе нужно чем-то обороняться. Черт, это... А ты так Держи, нелепо лови. звучит. Держи, Давай. Что? Давай. Ловишь? Да. Точно? Угу. Уверен? Держи. Все под ноги кидает. Ну что за человек? Окей, ну, да. а теперь проверим. Проверим. Правда ли она настоящая? Так. Твою мать. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Ну что? что Может мне выстрелить? не не не не не не не не Только хотя бы подожди. Давай попробую в десяточку. Окей, okay, давай. Нет, сой. А может надо? Ну что будет? Нет. Ну выстрели, выстрели. Okay. Проверим. Может, что да. вообще старое. Десяточку говоришь? Ага. А, сейчас, погоди. Руки шатаются. Но ну, знаешь, mm -hmm. с оружием все более увереннее чувствуешь. Вот о! О, твою мать! О господи! Пыль. <coughs> Ты выстрелил своим пульсю, пуль говорю, пыль. О. Слушай, ну, ну-ка попал в десяточку. Не ну, знаю, почти. Девять ну с половиной. Ладно. Хорошо, Кевин. Бери топор, я возьму нож. Взял топор. А, а, а... Все, я беру нож. Окей, думаю, они нам не пригодятся. Я очень надеюсь, что они нам не пригодятся. Знаешь, я не знаю, вернется хозяин или нет, но, пожалуй, свет я вырублю. А, да. Окей, Кевин, я думаю, нам нужно возвращаться на станцию как можно быстрее. Да, я с тобой полностью согласен. Пойдем. Черт, погоди. Так... Ой, извини, пожалуйста. Извините, Ой, давай, спускайся. Блин. О, Кевин, что ж ты за? Давай, давай. Хорошо, все, я нормально. Я же говорю, шторм прошел. О. Окей, есть. штормовая погода, это не очень хорошо. Кстати... Так, стоп, а откуда мы? Мы выходили с леса, это помимо... Вот оттуда, да? Нет, не оттуда, Кевин, Вот оттуда. Мы так и а, не, прове... не проверили этот дом. Может быть, там что-то есть, но... Чувак, нет, после нет. того, как мы зашли вот туда, а. я уже никуда не хочу. Ну да. Пошли обратно-ка, Стоп, Пойдем. сейчас... Ага. Точно рассвет 6 часов, или нет? Точно рассвет... Потому что это больше похоже на закат. Нет, это рассвет. Так, Кевин. Ау. Да ладно, дрова не будем брать. Пошли обратно тогда на станцию и... Черт, окей. Так, солнце должно быть слева, это я помню. Значит, идем вот так. Ну, да давай. Он... Господи, Джей, мне кажется, что мы до деревни шли. Ну, быстрее, что ли, я не знаю, где эта гребаная станция? Да не знаю, чувак, что-то... Я уже потерялся. О, вот она. Просто тут лес тут не видно. Солнце. Я уже устал. Слушай, а давай... Чё? Ну, я забегу в магазин. Зачем? Ну, там вино. Чё, сколько времени? Так. Сейчас, подожди. достану айфон. 6 часов 6 часов это мы так да. долго шли сюда по моему мы даже дольше чем до деревни шли вот я тебе поэтому и говорю то что мы шли реально очень так долго. рельсы рельсы шпалы шпалы ехал у слушал помнишь ты говорил про стоп щеми... вот я сейчас про это и заметил вот ч ⁇ поезд а... ходил смотри тут на крави не заснежен вот именно когда мы уходили здесь, здесь был снег, а вот тут. Между шпалами. Да. что то это какая-то хрень на самом деле. Я сам не понимаю, что происходит вообще. Стоп, если тут ходит поезда, то все! То есть давай дождемся и все, поедем. Только с винтовкой, думаю, нас не пропустят. Как бы. Но винтовку можно выбросить вон в снег, и все, проблемы. Черт, я стоял на ней на ней отпечатки пальцев. Ну да... Ну думаю, ничего, потому что... <къех> Мало ли, это же охотничьи... Ну знаешь, только... а если этот охотник с этого ружья убил кого-нибудь? А? <къех> Давай без глупостей, залезай. Пошли. Okay. Магазин. <къех> и посмотрим, что там да как. Тут вроде как ничего не поменялось или... Да, вообще ничего не поменялось. Только вот в этом сне, знаешь, как было? Mm. Смотри, я такой просыпаюсь, ты вот тут вот лежишь, да? Вот тут mm. такой лежишь. Я такой подхожу, ты такой, ты типа говоришь, открой, открой, да? Я такой, готов уже открыт? открыть, да? И тут такой, бам, ты лежишь, я такой, ну, смотрю, типа, Кевин такой, оп, хожу, хожу, хожу. Кевин. Так, ладно. Кевин. В баню. Че? Это че? Ты видишь? Подожди, свет в угле не вижу. Записка. Стой. Эм... А она здесь в прошлый раз была? Нет. Точно? Она, она свежая, она прям прибита, знаешь, на этот нож. Давай я прочту? Ну давай. Ну что там? <поет> а, что вы тут забыли, убирайтесь отсюда. А если ночь, то сидите и... Не шумите. Ты... Понятно. А? Так, ты снова читать ничего не умеешь. Я ни хрена не понял, Дай я бы Что вы тут забыли? Убирайтесь отсюда. А если ночь, то сидите и не шумите. Ну... Ч ⁇ за хрень? О, моя любимая. Ч ⁇ это ни хрена не смешно? Тинь, тинь, тинь, тинь. Ладно, окей, окей. Ах, чувак. Да нам что? даже запи свежая записка, ее здесь не было. Тут даже написано, no. что вы здесь делаете. Убирайтесь, нас все гонят. Чё за хрень? Да вы бы рады, только где поезд? Так. <как> вино, вино, вино. Нет, вино, вино ты больше брать вино. не будешь, понял? Чу. Вино, вино, вино. Вино, вино, вино. Ай. Там еще вот, наверху наверху... Вот. Джей! Эй! Ну, в хорошем стоите уже. Да я думаю. О чем? Слушай, мы ну? не додумались до одной вещи. Какой именно? Мы так и не пошли по рельсам куда-либо. Ай, блин, я даже не знаю, стоит думаешь. Ну, чувак, естественно, мы выйдем в какую-нибудь станции, не знаю. Ой, уже закат Хотя, почти, да. что-то, так как зима сейчас, и время быстрее идет. Я думаю, давай пойдем в том направлении. Может быть, и реально выйдем куда-нибудь. Ну, давай. Давай. Не знаю насчет этого, но, блин, это же не единственная станция. Но я не знаю, я думаю, что понимаю, где здесь поблизости станция есть. Нет, ну может быть даже едет эта станция, но ты уверен, что мы будем идти до нее, скажем так, но, ну скажем так, по времени очень мало, нет? Не знаю. А если она через 10-20 километров, чтобы. Ну, Значит, будем топать 10-20 километров до деревни же топали как-то, а там где-то ну, километров 3 точно. Ну ладно, давай. Давай, тогда пошли. Блин, а... Сколько мы уже идем, я уже... запарился, ей-богу, а. Ты Джей. я тоже. Смотри, только с правой стороны лес что-то прекратился. Вот слева все еще есть, а вот справа нет. Угу. Это О, может быть даже хорошо. Опа. Это что такое? Дома какие-то. Так, стоп. Я не на дома сейчас смотрю, а вот на железную дорогу, твою мать. Где она? Чувак, что за хрень? Эм... Чувак. Она, она поломанная. Куда тогда поезда едут? Вопрос хороший. Походу в никуда. Я не знаю, Джей. В может, смысле? Может, не... может... Слушай, может, дорога сломалась, может, здесь продолжение? А что? ты хочешь сказать, поезда едут такие, бабах, перепрыгивают едут дальше. Ну не знаю, ну тут какие-то дома, видишь, ну мало ли тут какие-то железнодорожники живут. Ну, может, они реально ремонтируют? Пойдем посмотрим. Ты что, болеешь, заболел, да? Да не знаю я. Пойдем реально посмотрим. Может быть, там реально какие-нибудь рабочие. Может, они дорогу пока ремонтируют. Окей, давай. Знаем, хоть. Может они пришлют какую-нибудь там вагонетку или не Чувак, смотри, опять эти когти. Твою мать, тут везде купчики. Знать бы, кто их оставляет. Окей. Okay. Ну mm, что? Опять, как все рабочие, наверное, они сидят и бухают. Да, чувак, там, как... тут, по-моему, вообще нет людей. <старкак> да, <саркак> конечно, <саркак> дверь открыта. Смотри, Кевин. Ну, конечно. <саркак> <саркак> <сарк> Закрываем дверь. Слушай, ты вруби хоть фонарик, ни хрена не видно. <сарк> да нет, все убрали, видно. У меня... Кури, слепота, Если ты не помнишь. Окей. Так, смотри, тут да, у нас пойдем. три двери. Куда пойдем? Направо пойдешь, смерть свою найдешь. Ну, пошли налево сюда. найдешь, твою мать, Джей. Я ж пошу. Ну, в, в принципе, да, смерть в туалете очень возможна. Пойдем теперь, пойдем налево. Налево, богатство свое найдешь. Прямо пойдешь, невеста. Чувак, ну что мы делаем? Это вообще без меры предосторожности. Давай я хотя бы винтовку возьму в руки. А. Ну, ладно. Что там? Первый. Я так и не успел... Посмотри Посмотреть ящики тогда. Не знаю. И... Чё, кто-то так... какая-то хрень обитает, а мы тут ходим без всего. Книга... А -а -а, какая-то книга. Чё там? Опять типа, о, я ухожу отсюда, да-да-да, все такое. Ну, чё там? Ничего нету. В смысле? Книга пустая. Понятно. Окей, так. Может оставишь, будем использовать как заметки, если что-то не так пойдет, не знаю. Давай я ее пока вот здесь положу Окей, на пол. Ну что, открываем? Да. Смотри, это какие у нас? А, ну да, типичная штука. Тustering. <spoke> <Rings> Смотри. Микроволновка. Еда. В микроволновке есть еда. Что? Где еда? Где, смысле? Вон, микроволновки. Там ни хрена нет, Кевин. я пошутию, Джей. Ага, вот это шутки. Чувак, у нас и так еды пока что нормально. Хоть с голоду не сдохнем. В смысле у нас нормальная еды, я взял уже много консервов. А, давай посмотри вот эти шкафчики, я пока окно открою. А, стульчики. Фу! Че там? Гниль какая-то мухи. Фу, и тут. Так, что за... О! Че, нашел, нашел баночку с едой. Да? Чего там? Томатный супчик. Томатный Тс супчик? Вот а, ты не открывай эти ящики там гниль. А, а, а здесь что? О. А Сырая говядина. О, а может а микроволнке пожарим, а? Тыквенный пирог. Картошечкой. Слушай, я чуток пожрать хочу, поэтому давай-ка достанешь и мясо, мясо хочу. Достань мясо и давай пожарим микроволновки. Mm, уверен? Ну давай-давай, да. Ну, давай. Uh... Положил? Mm -hmm. Давай, закажи. Скай... Если звонок работает, то... О! О! Oh. Во! Смотри-ка! Давай здесь останемся жить! Ха-ха! Не, чувак, так мало ли хозяин придет. давай сюда мясо, я просто жрать хочу жестко. Давай. Так, погоди, я... все двери надо, чтобы закрыты были. Мало ли, Давай, я на пол уж бросать не буду, на стол. Тиши. Пожрали и пошли дальше, посмотрим, что. Ладно, пойдем. Пойдем. То мало ли, мы же не все обведали. В руки пока что топорик, потому что. как дикий о, а, а. очень смешно, очень смешно. Так, ну ладно, здесь с этим домом все ясно. Слушай, а вот по-моему, потемнело немного, нет? Я не знаю. Ну, слушай, мне... в принципе, а, если но... настаивать ночь, то вот дом, пожалуйста, чем-либо. Я... Ну, в принципе, да. А, нет, я, конечно, боюсь, но мне интересно, что за дом с этими шипами хренов. Хм, давай посмотрим. Там... Аборигины какие-то Слушай, давай я тогда винтовку возьму, а ты откроешь дверь. О, стоп, смотри-ка. Твою мать. Тут все снегом замел. О, смотри, лопата. О, видимо, реально рабочие жили. Че возьму? Ну, конечно, давай. Че? я... Блин, не умею, не люблю копать. Давай копать. Все? Ну, Хрена ты. Тебе в могилы копать, чувак. Очень смешно, Джей. Окей, все, я беру винтовку. Давай, ты готов? Сейчас прицелюсь по Давай. Раз, два, три! Твою мать. Чувак, что за хрень? Это че вообще? Ты уверен, что мы должны зайти туда? Давай посмотрим хотя бы. Заходи. А, да да ты не пихать меня, дай зайдешь. Давай. А. Чувак. Да вообще, что, нормально? Нет. <звук> Чувак, О, господи, это что труп, что ли? Это... Это скелеты? Да, я понял, что это скелет уж. Не подходи к нему, он пахнет. Да. Слушай, а что здесь стоит? Свечка-то, скажи мне. Не знаю. Твою мать! Это что вообще? Может, это... ветер? Нет, ну. Чувак, я... это ни хрена не смешно. Да я и не смеюсь, как бы, Джей. Кто там? Придурки! Чувак. Я боюсь. Слушай. Ладно, я... нет, это конечно понятно. Да, скелеты, скелеты, конечно, это очень смешно. Ха-ха-ха, но что они твою мать здесь делают? Да причем? Чувак, они доволь, довольно-таки да. долго, значит, здесь лежат. История, наверное, плохая, но давай попробуем зажечь эти свечи. Чувак, я только сейчас понял, что эти свечи, знаешь, как пентаграммы. А, -а, а, ты имеешь ну ритуал какой-то? Да я хрен Не знаю, что я разбираюсь в, ри в ритуалах? Какая-то... <связь> Это я, я, спокойно, спокойно, спокойно. Чувак, да хорош! что ты делаешь? Э, э. Не, ну ты реально конченый. Чек, нахрена нам это все, ну. Э. Блин. Слушай, может. Что? Да не знаю, чувак, ну как бы. Свечи и все такое. Подожди. Ну. Подожди. Я почти закончу. Ой, Слишком ярко становится. От каких-то вот свечек? Так, на... Как свечи могут так светить? -мо -мо. Ну Человек. ладно, давай дожги последние. И... <свеч> Ха, о, -о, о, ничего не произошло. Сатана, <свеч> сатана. <свеч> чего? Это хера не смешно. Короче, ладно, пошли уже отсюда. А. Все. Пошли. чего <свеч> <свеч> ты там. Чё что за чё? хрень? Ты что сделал, ты? что я сделал? Смотри! какую черта ночь стало? Твою мать. Чё, скажи, а... что это совпадение, типа время суток да, быстро это, меняется. Это... Сов... Блин, я в попал. Подожди. Ой, я вылезти не могу. Кевин, залезь эй! сюда, твою мать. Что за хрень? <связь> У тебя лопата, Киви... раскопай снег. че, если залезть не можешь? Верен? Ну, да, туши все свечи. Не, не буду. Мама у И... меня И... учила быть трактором. Иди сюда, я прокопал. <свист> <свист> Джей, Джей. Что? <свист> Нихера не смешно. Ну блин, давай, давай, давай поиграем в снежки, Джей. Чувак, ночь! Да, Т ладно, ладно, ладно, все. Вбрасываю снежки все. Смотри, вот что вот это такое? вот. <звук> Ты понимаешь, Где? какого хера тебе смешно, когда тут какая-то комната, какой-то дом с труп... Не трупаки, это ладно, скелеты. Ладно, они уже давно разложились, все, это не трупы, окей, допустим, но... Но... Свечи какие-то! Ни хрена не смешно. Давай пойдем посмотрим, что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 ну конечно, капает что-то. Слушай, я тебе скажу, а? тут даже, по-моему, чуточку теплее, чем на улице, не? Mm -hmm. Ну так знаешь, mm -hmm. чуточку, чуточку. Не знаю, давайте. Смотри, ты, смотри, зачем уголь? Где? Вот. Я не знаю, я, я, я, я не работал шахтером, это ты у нас. Я прям работал шахтером, да? Ты же учился на шахтера. Чу хрень несешь, пошли. Что это вообще нефть? Нефть жидкая А, да? Блин, дайду, твердо. Смотри Какие-то завалы Приехали, все Дальше ветро не есть. Смотри, там кирка, видишь? Где? Где ну Ветер так по шахте гуляет Такие звуки создает да. Смотри Блин, кирка прям в том месте, где... <смех> ну как бы... Ладно бы она тут была, можно было бы этот... Завал раскопать-то. может я смогу пролезть, отойди? Как ты тут пролезешь, дебил? Ты жирный как... <смех> Пошли уже. Ладно, Слушай, ладно. Слушай, чувак, у нас какая-то хрень творится непонятная. Какие-то... Какие-то, Это... Блин. Ну, поезд, поезд, там же нет рельс. Твою мать. Ну, я не знаю, ну, может, реально, хотя нет. Там и нет рельс, куда поезда едут? Он же в эту сторону и поехал. Что за хрень творится? творится! творится! творится! творится! Ритмы в шахте. Так, тихо, тихо. Нахер, пошли отсюда. Нахер, валим. валим. А, джейб. Давай, выбегай. Ну, нахер. Варим отсюда, короче. Чувак, в дом, в дом, в дом. Какой? Ой, О, блин. Давай, давай. Ты слышал? А. Закрывай. А. Закрывай, придурок. Так. Чувак, ну, там был звук. Я у батареи. Чувак. Ты еще дедай. Я посерил. Нет, ну нахер. После такого дня я обязан выпить. Упей. Ладно, сам Чувак, ты вообще М -м -м. не понимаешь, что происходит? Понимаю. Ты слышал Я звук? Должен. Это, такой же... Шоу... Это... Блин. такой же звук, как как в том доме был. То есть такого же существа. Давай выпьем, а? Который час, скажи? Я так. Вверху справа. 23.59. Чьо? Мы ночью что ли ходили? Ну, походу, да. И, и вообще, у меня садится уже батарея. Сколько у тебя процентов? 10. Хрень, 10. Чувак. Какая-то хрень. Окей. Так, я предлагаю. Я не знаю. Ну на ночь все это, думаешь, нормально? Чувак ты. Еще скажи да, чё? Еще... Сейчас постучат на в дверь, да? Правильно, конечно. Ты. Хорош. Очень хорошая шутка. Я сделал вид, что я тебе поверю уже. Конечно, ведь кто-то там постучал. Конечно. Ты мой. Так, так. Чё, поверил? Это, Это ты стучал, что ли, дебил? Нет. Ой, Джей, очень смешно, а. Пошли, нет... Нет. Никого там нет, Джей. Открывай ты дверь, дебил! Очень смешно. Я же Нет! открою, Джей. С соткнись. Чувак, ты реально не понимаешь, в чем ситуация. Ты реально отбитый на голову. Я открою дверь, Джей. Только попробуй. Только попробуй. Включи свет, я ни хрена не вижу. Джей, включи свет, мне страшно. Ладно, я открою дверь, я ничего не вижу, включи свет. Придурок. Фу. Ты, Давай кавай ты... откроем. Застой ты! Ты долбоб! В смысле? Ты конченый, ты кого там ты, нет? Ты не подвергаешься запасности, идиот! Я ты, открываю! Ты, ты конченый! <звы> Ой, что я... ты город Я... Ты, походу, реально не понимаешь, в ч. Чём... Это был не я, и точно был не ты, потому что я тебя видел. А кто это вообще? Да включи свет. Да, да погоди фонарик. <как> Чувак, <как> это ни хрена не смешно. Так, я бегу обратно. Очень смешно. Я же открою, Джей. А? Ты что-то говорил? От... Нет. В смысле? Да хватит меня пораковать. Да не я это было, тебе серьезно кива. Ну, не понимаешь, почему... а... Очень смешно. Конечно. Свались, mm -hmm. ты что не помнишь, что прошлой ночью было? Меня, а... конечно, отбило память, но не настолько. Ну я не знаю, я же пил. Не, обязан быть. бы. Ой, налево. Um... Чувак, это ни хера не смешно, понимаешь? Так, давай я вот тут где-нибудь сяду. Вот так вот. Может, может я в холодильник залезу? Ты идиот! Ой. Я от страха. Да хера, ты нас выдал, идиот. Uh, нет, нет. Ну нет. Твою налево что происходит? Тихо, Ты е ⁇ по попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, попакнул, Черт, чё я сижу тут? Как... У меня же есть ружье! Ты дурак совсем, что ли? Чувак, всё! Меня это задолбало, честное слово. Джей, нет, я никогда не вижу. Все, сиди здесь, а то... Я не знаю, чё это вообще. Вот и увижу.